наконец определить понятие Значит, у нас в Москве режим повышенной готовности, у нас нет чрезвычайной ситуации. Это везде, и у в регионах нас... тоже режим и, и, повышенной теперь... готовности. Согласна. И теперь нужно определить понятие самоизоляция. Штука, на самом деле, добровольная. Введена она потому, что никто, там мне, например, как представителю малого бизнеса, в этой ситуации ничего не должен. Потому что нет тех самых фор форс-мажорных обстоятельств, на основании которых я могу, например, аренду не платить. Ну, про добровольность Самые... самоизоляции Форс... я бы поспорил, Эти... нет, поскольку а я, есть я, этот я, пресловутый даже... закон о нарушении... Смотрите. Санитарно-эпидемиологических норм. Вот. А это про карантин. Значит, есть люди на карантине. Это люди, которые или заболели, или вернулись из-за границы. Или, есть контактировали. Совершенно конкрет... или контактировали. Все эти люди, они обязаны находиться на дома или да. в больнице. И они не имеют права выходить. Все остальные люди имеют право, извините меня, выходить, как бы нам не хотелось говорить по-другому. Самоизоляция, понятие добровольное, в силу сплетен, юридической неграмотности и устрашения населения, особенно в некоторых регионах, все Просто не понимая, что происходит, не видя конкретных указов, засели дома. Я не, еще раз ни, никого ни к чему не призываю. Но режим самоизоляции, эта штука, простите меня, добровольная. Тогда как понимать, понимать штрафы, которые да. принимала... За, за нарушение самоизоляции... За нарушение самоизоляции... Штрафов за твой поход в магазин. В магазин нет. нет. нет. Если вы пойдете гулять бесцельно, штраф будет нет, и это ну, не... Это нарушение режима самоизоляции. Это, это нарушение... А, ну пока это вот это то, антизаконно, и это В Москве, смотри. получается, нет не не не не нету никаких штрафов. Вот эти вот э, какие-то странные это, эпизоды, лага... это региональные истории, получаются опять. оспаривайте. Вот, нет, Андрей Андрей Владимир, Владимир, смотрите, вы, за что вы можете да. получить штраф? Как правильно сказал вот, товарищ, если вы пробрались на закрытую территорию, да, сейчас парка, нельзя? Условно, парка. да. То тогда, конечно, вы можете получить штраф. Или если вы оказывали сопротивление полиции. Вы можете получить штраф. Но штрафа за это, то, это что вы время свой можно. добровольный режим самоизоляции нарушили, за... никакого не будет. Борис проводить. Борисович, вы говорили, что имеют Нет, право штрафовать. Юрист юристу? Ну. Да. Хочу сказать следующее. Это мы с вами юристы знаем, ну. мы с вами юристы знаем, что да, формально правовых оснований штрафовать человека, не находящегося на карантине, за то, что он даже в обнимку с каким-то другим ходит, как бы нельзя. Но, да. говорю я, как не как юриста, а как практический депутат России так сказать местный, угу. Дорогие товарищи, это мы юристы знаем, а тот конкретный участковый и мировой судья, который вас на 15 тысяч накажет, он будет думать, как ему начальство скажет. А начальство говорит. Любой ценой уменьшить количество людей на улицах, контакты и так далее. Еще раз: если бы у нас было стопроцентно правое государство, я бы говорил: да, у нас права, вот у нас другая ситуация, у нас. У нас право – это то, что говорит начальник. Вот мэр Москвы сказал, Мосгордума приняла, и участковые будут людей штрафовать. Но получается, и дальше мы что с вами не оказывая конкретной финансовой конечно, поддержки, не вводя режимы, при которых нам помогают хотя бы получить форс-мажорные обстоятельства для бизнеса, нас рассадили по домам.